Мужики, всем привет. А, в этот ролик влито немного денег. Всего лишь 100 тысяч рублей. Это поистине дорогой open case, поэтому я надеюсь на ваши лайки и поддержку. Почему два лайка, не знаю. Ну, если можете два, поставьте 2. Ну и, естественно, если вы тут впервые, подписка на канал. К тому, что сегодня будет, кстати, 100 тысяч рублей, этот ролик спонсирован, мне закинули сотку за этот ролик, чуть позже о спонсоре, ему огромное спасибо. Начнем не с самого интересного, это капсулы всего лишь за 500 рублей, это капсулы за 2000 рублей, да, вот это 2000, это 500, эти, по-моему, по 200 рублей стоят, эти всего лишь 5-7 тысяч рублей. И самое интересное, это все-таки крафт. Что сегодня может выпасть? Будет два крафта, первый крафт. Менее интересный, это коллекция Севера. Латуни, изумрудный Кварц, они стоят по 10 тысяч, да, там, где есть Вапа. И из интересного, может выпасть Огненная Змея прямо с завода, может выпасть Вулкан прямо с завода, может выпасть Удар Молнии. Ну и вот у нас здесь а, Неон Нуар и Кровавый Спорт. Надеюсь на ваши лайки поддержку, ну, будет реально жарко. Я сейчас покупаю ключи, рассказываю о спонсоре. Ребят, реально просьба, вот на... Сейчас, не, о а спонсоре, да, я вас просто хочу по-человечески попросить. Надел рубашечку, потому что, надеюсь, сегодня все-таки Огненный Змеи, третий крафт, блин, но все-таки выпадет. А не так много лайков набирают OpenCase Counter-Strike, пожалуйста. Блин, реально, поставь на паузу, поддержи ролик лайком. Понятно, что ролик полностью и целиком спонсирован, но это дорого. Да, и я надеюсь на вашу поддержку. Сейчас пауза, покупаем ключики и погнали. Так, мужич... мужички, мужики, в общем, человек на месте. Ну что, поехали. Так, первая капсула с наклейкой. Блин, у меня тут и мои лежат, как бы их не открыть. Ладно, давай будем через капсулы прокликивать. Потому что я инвестировал еще в эту историю. Начинаем с вот этой вот истории, да, где есть а, круть металлическая. но новый шрифт, погнали. Я, конечно, не так сильно переживаю за эти капсулы. Да, они дорогие, но голографическая, кстати. Они дорогие, но, блин... Я больше переживаю за контейнеры, за контракты Фух, Ладно, выпала голографическая наклейка, да, это не ченджер Здесь, ну, все реально, то есть я вам показываю цены есть, У меня был такой контент, я хочу его заново вернуть, но пока что нет 188 рублей, я это, кстати, осуждаю а Поехали дальше, следующая наклейка здесь, в принципе, то же самое И да, вот пару слов о спонсоре, пожалуйста, не пропускайте, не перематывайте 100 тысяч мне занесли за эту интеграцию, это много, это реально дофига Wild Drop. что прикольного есть на сайте буквально пару минут, кейс за 10 миллионов, кейс за миллион и кейс за полумиллиона рублей, то есть ты закидываешь полмиллиона и бесплатный кейс вплоть до о, миллиона рублей мандита, и это только о, цветочки, что там есть, мы сейчас откроем контейнер и я расскажу, что там есть еще, самое крутое, что у вас есть промик, вот, вот он, он реально есть этот промик, и это самое вкусное, вот я сейчас открою вот этот вот контейнер и расскажу, что он вам дает. Огонек, да Это промик Fire 1000 Ты вводишь и там есть барабан Он крутится раз в 72 часа по моему промо... Так, нет, мы не через ключи это делаем. По моему промику ты можешь прокрутить два раза барабан, и там можно выиграть, на секундочку, 100 умлей. Прикинь, просто с этого, с барабана, два раза закрутишь, шансов, значит, x2. Ой, ладно. Да, и самое частое, что там выпадает, конечно, кстати, забыл сказать, если ножи с этого барабана дропаются, там случайные ножи, случайные перчатки, там все это есть. Два прокрута у тебя есть. Раз 72 часа. И промик фаер 1000. Все вообще условия изичные. Просто перейти открыть. А, самое крутое и простое и популярное, что там падает, это ширп. У тебя два прокрута барабана. Ты крутишь, первый ширп попадает, крутишь второй раз, второй ширп попадает. И эти два ширпа забираешь, не внося абсолютно ничего. Это реально круто, ну, как минимум, по моему промику, если выбиваешь, хоп, сразу, да, там, э, понятно, что там рубль, 10 рублей, но это лява как бы, она есть. И это у нас, кстати, Б или не Б, вот в чем вопрос. Это эксклюзивный, у меня что-то свиня в горло попала. Промо, потому что он дает также 40% как Таких промиков ну, типа, больше нет. Это эксклюзив. Fire 1000 плюс 40%. Закидываешь 100 тысяч, получаешь сразу. Без открытия бесплатных кейсов, которых там аж 5, 6, 7, 8. Там их 9, блин, до миллиона рублей. За 100, за 500 тысяч. Это там все есть. Закидываешь 100 тысяч, получаешь 140, просто 40 тысяч сразу допом благодаря промику, ну если закидываешь 1000, то получаешь 1400 плюс 400 рублей просто с ровного места, потом еще без платки и у тебя уже 2200. Плюс 1200 сразу. Поэтому, WellDrop, ребят, огромное спасибо. Занесли соточку, прикинь, чтобы я вот все это поделал <laughs> на ваших экранах, да? Поэтому, ну, ребятам прям лайк, респект. Реально огромное спасибо за поддержку и ссылочка на их проект. И все эти промики, да, где там 100 тысяч рублей можно чисто за барабана забрать. Все это будет внизу в прикрепе. Пользуйтесь, пожалуйста. А, вот. Мы открываем предпоследнюю капсулу с металлическим шерифом. Самое крутое, наверное, не опасно здесь выбить, но нам выпадает какой-то птенец. О, ладно, давай идем дальше. Давай идем дальше. Кстати, еще на этом сайте есть кейс, который можно открыть 100 раз и 50 раз. Прикинь, просто. Кстати, это неплохо. Это хорошо. Сколько это стоит? Ты открываешь один кейс, да, и сто раз он крутится. но ну, тоже тема прикольная. В общем, там фишек прям много, поэтому переходи, смотри. А, сколько стоит вот эта история? Я не думаю, что она экстра дорогая. Ну, да, типа, это 200 рублей. Вообще, этот кейс сам по себе не очень дорогой, поэтому... Поэтому история такая себе. Круть! А, короче, в позе орла огнеопасно. Она стоит денег не так много, но денег стоит. Поехали. Этот кейс, в принципе, 5К стоит. Вроде... А, 2000, извиняюсь. Блин. Бионалзем uh, выпадает нам, это не то, что хотелось бы видеть Ладно, наклейка, поехали дальше Вот это вот дешевая капсула Я так, знаешь, на разогрев их взял, чисто на разогрев Но, когда мы откроем все вот эти дешевые капсулы Будут уже реально дорогие, в которых можно вы выбить Ну, ты по просто посмотри Титан, голографическое, мужики, это дорого Но это реально, это круть Это круть, это деньги Поехали дальше Следующий кейс Надо будет купить еще один ключ, потому что Ключей немножечко не хватит Я чуть-чуть совершенно не подрасчитал Единственное, боюсь, что я свои капсулы могу открыть Хотя вроде все их Я, собственно, спрятал В, ко ой, в контейнер, в хранилище О. Так, главное, чтобы шла запись Я, знаешь, параллельно полю на экран Потому что страшно Страшно и безумно, я переживаю Но хоть один металл, пожалуйста, Counter-Strike за последние несколько роликов потрачено уже больше 300, даже 400 тысяч рублей в Counter-Strike, потому что мы там с тобой и контракты делали на огненные змеи, ну, в общем, реально все дорого. А вот обидно лайков немного. Ну, э, самое веселое, что пишут, да, это типа, э, человек лайков немного, потому что постоянно уайлдроп, но, во-первых... Это реально вот такой сайт, собственно, мы там и с аккаунта подписчика открывали. Прикинь, просто с аккаунта подписчика на сайте выпал этот АВП градиент с тайного кейса. Просто реально с аккаунта подписчика, не с моего акка. Понятно, у меня подкрутка вся история. Но с аккаунта подписчика АВП градиенты мы вывели, мы забрали. Это прокачка была, все честно, все открыто. Ну прикинь, я им аккаунт не скидывал, я закинул деньги, они мне перекинули на карту деньги, я закинул, выпал АВП градиент с тайного блин, кейса. Поэтому вот. А по поводу лайков, да, пишут много там слов по поводу сайта. Ну, ребят, то есть, поймите, да, вот в этот ролик, ну, я объясняю, кому интересно. Ребята залили 100 тысяч рублей. И вот все, что вы видите на экране, все последние ролики спонсируют они. Если вам не нравится реклама этого, моих друзей уже, можно так, да, сказать, пожалуйста, спонсируйте меня. Ну, то есть, я, типа, не хочу тратить э, реально свои вот эти 100К. Просто их. Для вас это контент, для вас это зрелище, вы же хотите хлеба и зрелище! Но вы же меня не спонсируете Ну, то есть, вы меня спонсируете определенно лайками Но ребята меня поддерживают материально И то лайками не все спонсируют Ну, типните меня лайком Кстати, мы сейчас купим ключ и откроем вот этот контейнер за 2000 рублей Ну, друзья, тут без позорла никуда Ну, реально, кстати, по поводу лайков, типните Вам не сложно, мне безумно приятно Вот, поэтому, надеюсь, с Валлдропом мы а, с тобой закрыли вопрос Ну, типа, реально, ребята помогают Вот этот вот контент для вас, который пишется он появляется благодаря ним. Не надо негатива, ну, реально, ребята, прям выручают, серьезно. Поехали. Тут есть корона металлическая, кейс стоит, вам ну, вроде двух-двух с половиной тысяч. Welcome туда the <плых> <плых> Столько говна, еще не было, по-моему, с капсул. Причем ролик такой интересный, он замиксованный, и контракты, и капсулы. Это, дорогие, дорогие, дорогие, дорогие друзья, это, дорогие капсулы на ваших экранах прямо сейчас без СМС регистрации и оплаты, но ну, лайк можно. Я прошу многого знаю, но надеюсь, я того хоть иногда, но заслуживаю. Давай, позорла. Ну ё, ну ёбчно. Ну, ну ВПШка была. Ну ВПШка это очень дешево, да? Если тебе интересна цена, Мы, мне, например, было бы интересно. Я покажу. Она, ну она реально дешевая. Она типа не стоит ничего. Uh, ну, капсула стоит 7000, поэтому... Если мы сегодня опять не сделаем контракт, это будет... Ну, хоть что-то хотя бы, типа, с капсул выдал, я не знаю. Давай цену, я покажу. Мно... Извини, но многим интересно, да, что я вот так вот... Э, не, не тяну я время, но я показываю. Многим интересно, сколько это стоит. Это... это не окуп капсулы, она стоит 5 тысяч. То есть, та стоила 7, это пятерку. Если выпадет вот э, голографическая Титан, ну, это будет круто. Или... Нави голографическая, да. То есть, э, фактически все голографические это годно. Ну, поехали. Ну, типа, Титан, это прям сок. Пожалуйста, хоть один раз. Парам-пам-пам-пам! Но, но это. Ну, типа, но типа, но она не окупает, вроде. Посмотрим сейчас с тобой. Оно не окупает. Бля, она окупает, но не так сильно. Ну ладно, это голографическая наклейка. Окей. Сейчас самое интересное, мы начнем с вот этой истории. Что я не сказал вначале, да, что именно это можно выбить. Так, стой, стой, стой, стой, стой. Подожди, подожди, подожди. А где? А где промка у нас здесь? Вот, карамельное яблоко, я купил карамельные яблоки, они стоят по 5000 а Самое крутое, что можно выбить с этого контракта, я вначале не сказал, извини, это скин с коллекции Assault. Я хотел сделать сегодня крафт на Глог Градиент, но армейка дорогая, я думаю, сделаем армейку, why not в принципе. Вот, поэтому, мужики, делаем контент. Также тут радиоактивные отходы, Негива закупил с коллекции Кэш. Но, если зайдет сейчас, да, чтобы, опять же, ты понимал, так, подожди, новая, да, прямо с завода, а, это типа, это плюс 20, от 25 до 45 стоит, там, хот рот еще, вот, поэтому, если выпадает, это не окуп опанкейса, но это будет хороший плюс, если выпадает что-то с севера, это не так хорошо, но это десяточка, но на вот этот крафт потрачено 5, 5, 10, ну, даже 5, 500 они стоят, то есть здесь 11 тысяч, эти, по-моему, по 1200 стоят Извините, за 1502. Тысяча где-то не стоит, но я скины деш дешево. Че, поехали? Первый, первый контракт. Wild дроп, ребята, реально еще раз спасибо. Промик Fire 1000 Он будет в прикрепленном комментарии. Прокрутите барабан, получите шерпотреб, заберите. Скажите человек, спасибо хотя бы за 10 рублей. Ну и промик на плюс 40% к пополнению. Есть за 10 миллион, за миллион рублей, все там. Если бы. Многие негативят, да, насчет него. Но если бы его не было, не было бы такого контента. Я открываю глаза. Какое же там говно? Ну, какое же, ну, это говно. Я реально надеялся, что, типа, что-то... Это хаос. Он прямо за... Он немного поношенный. Ну, типа, на толку контракта. Ну, я не помню, он, по-моему, еще 9 тысяч стоит, да? А, он стоит 500 рублей. А, это хаос. Ёлки-палки. Я, прикинь, перепутал. Ёпта, я перепутал. Ладно. Но сейчас самое интересное. Я надеюсь, в сегодняшнем ролике мы с тобой действительно выйдем. Вот этот контракт просто полтинник, прикинь. 50 тысяч рублей. Я, может быть, его неправильно собираю постоянно. Но, типа... Но я делаю тут то, что хочу я. Кстати, наклеечки вроде ничего такие. Ой, какая красота. Хотя бы удар молнии. В идеале, пожалуй... Тут, тут очень небольшой совсем шанс. На огненный змей Но есть шанс на вулкан, есть шанс на удар молнии и огненный. Змеи-мужики. Еще раз, валдроп, команда, спасибо за то, что занесли 100 тысяч рублей. Так. Ну что, я по традиции встану и уйду. Это третий крафт на огненный змея-калаш. Прямо с завода, надеюсь. Ну, короче, по скинам, да, прямо с завода. Немного поношенная. Немного поношенная. Здесь тоже прямо завод. Нажимаю подтвердить, ухожу, закрываю глаза. И надеюсь, там будет хотя бы, ну, типа, вулканчик. Это 45 кусков. В идеале. Немного поношенный. Ай, мужики, поехали! Давай! Скажи, что там огненный змей, пожалуйста. Ты, ты видишь, ты видишь, я нет. Ой-ой-ой, у меня спина белая, я в курсе. что закрываю глаза, поворачиваюсь, как же мне страшно. Просто я открою глаза, и я надеюсь, что я не, не тильтану. Я знаю это ощущение. Когда глаза открываешь, там какой-то кал, и ты такой, типа, ну нет. Но надеюсь, там все будет хорошо. Третий! Мужики, третий контракт! Не хочу расстраиваться, но хочу видеть огненный змей либо дармол, не это будет нормально. Раз, два, на ролик потрачено 100 тысяч! Три, пожалуйста. Та ну какой! Ну а Ну ладно, у хотя бы сегодня голографическая наклейка выпала. Просто. Я. Я сейчас плакать буду, но я не вру. Какая красота, мужики. 4000 тысячи неонуар. Я буду сейчас реально плакать уже от этой всей истории. Что, по итогу все не получилось? Говно. Что, давайте лайк наберем, что ли, пожалуйста. Вот этот, ну, типа, ну... Это... Просто это забейте. Ну, ничего. Ничего, ничего, ничего. А, Кто-то рад, да, сейчас, что я вот так слил. Все, все, 100 тысяч рублей в никуда. Но мы слили не 100 тысяч, нам выпала наклейка за 9700. Просто. Да что по итогу сегодня получилось? 9700 плюс 3500. И все. Ну и эмочка 4000. Всем спасибо увидимся в этой замечательной игре, поэтому я не советую открывать кейсы в counter когда есть такой замечательный сайт и мои друзья как Wildrop. Реально очень крутой сайт, новый проект, амбициозно, самое главное. Скоро выйдет ролик, как мы оттуда вынесли 100 тысяч рублей. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Пока.